Совсем скоро состоится самый большой ивент 2022 года для комьюнити PLC Ultima — Atlantis the Palm, Дубай. Ивент соберет тысячи участников комьюнити PLC Ultima со всего мира. В программе ивента — выступление основателя Алекса Райнхарда и лидеров PLC Ultima. Невероятные анонсы! Торжественное награждение самых активных участников комьюнити и незабываемая After Party. Каждый ивент PLC Ultima — это настоящая феерия. Вас ждут яркие эмоции, встречи с единомышленниками, незабываемое путешествие в один из самых современных городов мира, новые знакомства, потрясающие новости от команды PLCU. местной мест на ограничено, поэтому спешите зарегистрироваться. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании под видео.